с детства, блядь, газелист А, да у вас у газелистов Это болезнь, блядь Ребята, через 20 метров Знак, что заканчивается Запрет обгона Вот он, знак В чем проблема ваших гонок была Через сплошную